Хотите быть знаменитыми, и вам хочется знаменитости, популярности, вот Коле Горе Колдуну хочу посоветовать. Коле, если вы хотите стать знаменитым, а я так предполагаю, ваша зависть это доказательство этому, потому что все видео у вас по 100 просмотров, а это видео, которое, которое вы говорите, какой дуйко какашка, и все комментарии пишите от своего собственного аккаунта, потому что это можно проверить. Знаете, это все кажется мне очень смешным, но вы же хотите быть знаменитым, несмотря на убогость того, что вы там преподаете. Ну и хотелось бы вам дать совет такой. Возьмите свою фотографию и приклейте ее на южной стороне своей квартиры. Разместите это фото в красной рамке. Тогда к вам на канал будут добавляться люди и захотят у вас обучаться. Наконец-то. Хоть чему-то там хиромантии, которую вы считаете которую вернее преподаете а я ее считаю тоже хорош на если вы хотите процветания компании то на южную сторону и стену в офисе э, можете свою фотографию название компании но только ее необходимо оформить в светло-зеленую или розовую рамочку на южной стороне эту надпись прицепите дальше